Всем привет! Меня зовут Андрей, я являюсь экспертом компании «Акваградус». Сегодня мы проводим обзор аппарата Акваграду Стандарт». Он является флагманом нашей линейки, топом продаж, оптимальное соотношение цена-качество. Итак, вы заказали аппарат Акваграду Стандарт» и вот в таком виде вы его получаете. Давайте же откроем коробку и посмотрим, что у нас внутри. Смотрите, друзья, э, сохранность аппарата при транспортировке обеспечена. Каждая деталь тщательно упакована и доедет вам в целости и сохранности. Итак, рассмотрим, с чего же состоит аппарат Аквададу Стандарт. Первое, это, конечно же, перегонный куб. В данном случае он на 30 литров. Царга имеет такие размеры. Длина 50 сантиметров, диаметре 51 миллиметр. Кожухотрубный дефлегматор. Поворот на 180, а также кожухотрубный холодильник. Также к аппарату прилагается сантикомплект для сборки и работы с аппаратом. Из чего состоит сантикомплект? Это жаростойкие фиксаторы для установки аппарата, крепления фланца, комплект болтов-барашков для сборки и установки аппарата, спиртометр для измерения крепости продукта, фум-лента для герметизации всех резьбовых соединений, Клапан безопасности или подрывной клапан для аварийного сброса давления. Кран для слива отработавшей борды. Два тройника латонных, также для системы охлаждения. Два крана также для системы охлаждения. Один из них игольчатый, другой обыкновенный шаровый. Игольчатый необходим для работы с дефлегматором, шаровый для работы с холодильником. Переходник с резьбы полдюйма на елочку 10 мм для подключения к вашему водопроводу. Комплект хомутов. Фланец 165 мм для установки аппарата на бак. Комплект силиконовых прокладок, а также силиконовая трубочка для отбора продукта и две силиконовые трубочки для установки термометра. Все выполнено из медицинского силикона, что обеспечивает максимальное качество продукта. Насадки Панченкова предназначены для максимального укрепления и очищения продукта. Армированный шланг 5 метров для подключения к водопроводу. И два электронных термометра, которые обеспечат вам максимальную точность измерения. И, конечно же, инструкция по сборке и работе аппарата и гарантийный талон. Итак, давайте рассмотрим характеристики перегонного куба Акваградус. Крышка куба выполнена из пищевой нержавеющей стали толщиной 2 мм. Стенки куба выполнены из стали нержавеющей толщиной 1,5 мм и имеют ребра жесткости и днище 3 мм. Итак, приступим к сборке аппарата. Первым делом установим кран для слива отработанной борды. Для этого будем использовать фум-ленту, для того, чтобы герметич, обеспечить максимальную герметичность. Также накручиваем фум-ленту на подрывной клапан, те же 7-8 витков, закручиваем от руки и дотягиваем немножечко ключом. Устанавливаем силиконовую прокладку. Устанавливаем планец. Насадка панченкова устанавливается следующим образом. Берем одну полоску, сворачиваем ее пополам и начинаем закручивать. Первый виток делаем плотненько, а остальные абсолютно свободно. Устанавливаем царгу. Для этого Одеваем прокладочку. Ставим нашу царгу и притягиваем барашками. Для удобства сборки соберем верхнюю часть аппарата на столе. Устанавливаем отвод на 180 градусов прокладочки. Вот таким образом собрали все наши части. Дефлегматор отвод на 180 холодильник. Никаких сильных усилий не надо, просто притянули, будет отличная герметичность. Теперь надо установить штуцера для подключения воды. Наматываем 7-8 витков. Устанавливаем нижнюю прокладочку на аппарат. И устанавливаем наш аппарат. Итак, друзья, давайте посмотрим, как устанавливается термометр. В комплекте есть два вот таких силиконовых кембрика. Берем более толстый шланг, два небольших кусочка. Вот таких вот достаточно. И вот таких небольших два из шланга потоньше. Как это все собирается? Предварительно, смочив носик термометра водичкой, устанавливаем тоненький кембрик. И устанавливается сверху второй Такое соединение обеспечивает максимальную герметичность и не дает никаких запахов в ваш продукт. Точно так же устанавливаем термометр на верхний отвод. Ну и не забываем шланг отбора. Он также выполнен из силикона и абсолютно не дает никаких запахов дополнительных посторонних продуктов. Наш шланг сначала разделим пополам. Отрежем от каждого из кусочков ну, примерно вот такие вот части. Собираем нашу систему, для этого одеваем хомутик, Итак, друзья, давайте рассмотрим схему подключения. Подача воды. Вы подсоединяетесь с помощью штуцера, который идет в комплекте к вашему водопроводу. Ну, я думаю, тут все разберутся. Далее вода холодная подается через тройник, разветвляется, идет на вход дефлегматора через угольчатый кран, на вход холодильника через обычный шаровый кран. И таким образом. Вы регулируете работу аппарата. Если игольчатый экран перекрыт, у вас режим первой перегонки. Если игольчатый экран открыт, у вас режим укрепления и вторая перегонка. Выход также объединен в общем тройником и идет сброс отработавшей воды в канализацию. С помощью аппарата Акваграду стандарт можно приготовить более 300 разнообразных напитков. Готовить самые популярные из них мы вас научим. Ребята, хватит пить паленку, заказывайте наши аппараты и берегите ваше здоровье. Подписывайтесь на наш канал, вопросы задавайте в комментариях и ставьте лайки.